Хорошо. Нормально. Положено. Мы не возражаем. Уважаемые члены территориальной избирательной комиссии номер один. Предлагаю открыть заседание комиссии. Форум имеется. Назначено 10 членов комиссии с правом решающего голоса. Присутствуют. Семь членов комиссии с правом решающего голоса и член комиссии с правом совещательного голоса а, политической партии ЛДПР. Кто за то, чтобы открыть заседание, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. Спасибо. Uh, уважаемые коллеги, перед вами повестка дня. Все ознакомились? Анонс заседания был вывешен... 8 до да, нас, а не 7. А, простите, пожалуйста, присутствует 8 членов комиссии с правом решающего голоса, а не 7. Его себя не считать. 8. В любом случае. Всем пока не. Ура! Уже Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! для включения в повестку дня сегодняшнего заседания. Нет. Коллеги, Нет. есть ли какие-то вопросы к повестке дня? Нет. Уважаемые коллеги, прошу вас проголосовать за утверждение повестки дня сегодняшнего заседания. Кто за данную повестку дня, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался. Единогласно 9 человек. Приступаем к первому вопросу повестки дня. Первый вопрос в повестке дня об утверждении плана работы территориальной избирательной комиссии номер один на 2017 год. Около месяца назад всем был разослан проект плана работы на 2017 год. Есть ли у кого-то какие-то пожелания, предложения, дополнения предложенному для утверждения плану работы на 2017 год? Нет кто за утверждение плана работы территориальной избирательной комиссии номер 1 на 2017 год прошу голосовать кто за кто против кто воздержался единогласно здравствуйте Николай Извините, Николаевич. Здравствуйте. переходим ко второму вопросу повестки дня об утверждении номенклатуры дел территориальной избирательной комиссии номер один на 2017 год Номенклатура дел Папа была разослана. В принципе, это те документы, материалы с нумерацией папок, которые находятся на хранении в Территориальной избирательной комиссии номер один. В соответствии В соответствии со сроками хранения, которые нам устанавливает Центральная избирательная комиссия и Санкт-Петербургская избирательная комиссия. В принципе, в этом году у нас с вами заканчивается пятилетний срок хранения документов, вторых экземпляров по выборам 4 декабря 2011 года. Но Санкт-Петербургская избирательная комиссия попросила не торопиться с данным вопросом, поэтому сейчас проводится экспертиза хранимых за одиннадцатый год документов. Значит, члены комиссии активно работают над тем, чтобы оценить, какие документы мы готовим к уничтожению, а какие мы будем хранить более длительный срок. В связи с тем, что нам эту работу придется проводить еще и в марте, по выборам, по выборам президента Российской Федерации, выборы были, напоминаю, 4 марта 2012 года, мы решили не торопиться, сейчас комиссия в течение двух месяцев спокойно все просмотрит, отработает, подготовит нам проект заключения, и мы с вами вернемся к этой работе. Также мы решили не торопиться, с уничтожением к этому вопросу вернуться, все проанализировать, кроме членов комиссии, ну, в составе Анны Александровна сейчас работает, Александр Игорьевич работает под руководством Полины Сергеевны, желающие все могут присоединиться к этой работе, полистать, посмотреть, свое мнение выразить, может быть что-то надо оставить на хранение для истории и так далее. Вот. И где-то в марте, после 4 марта, после решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии, я предлагаю вернуться к этому вопросу, тогда принять решение о уничтожении документов, срок хранения которых истек. Документы, которые подлежат более длительному хранению, передать в архив администрации Адмиралтейского района стандартно. И тогда мы с вами будем вносить корректировку в номенклатуру дел. То есть у нас количество папочек сократится, ну, сократится по разделам, что уничтожили, что передали. И тогда мы еще раз утвердим номенклатуру дел. Но сейчас процедура которое установлена законом. В конце года должны принять номенклатуру на следующий год. Поэтому вы не увидели кардинальной разницы номенклатуры дела за 2016 и за 2017 год. Потому что на данный момент все, что у нас было, мы ничего не трогали. Переходим с этим в 2017 год до марта месяца. После марта месяца мы с вами будем заново принимать номенклатуру дела а после решения об уничтожении или передаче в архив. Вопросы есть, уважаемые члены комиссии? Нет. Отлично. А кто за то, чтобы утвердить номенклатуру дел Территориальной избирательной комиссии номер один на 2017 год? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Спасибо, коллеги. Третий вопрос. Повестки дня это награждение грамотами территориальной избирательной комиссии номер один За активную работу по организации и проведению выборов проводимых 18 сентября 2016 года и участие в мероприятиях по повышению электоральной активности и правовому просвещению жителей Аджиралтейского района в 2016 году. Значит, списки со списками детальными вы можете ознакомиться. В общем, скажу вам, что э, я предложила наградить членов комиссии территориальной э, грамотами за активную работу. Все, вы знаете, что работать пришлось трудно, тяжело. Э, зар, зарплата, официальная оплата, э, возможно, э, недостаточно высокая за ваши усилия, за ваш вклад и наченные Дополнительных каких-то мер поощрения не предусмотрено законодательством. Думаю, что это будет приятное дополнение по итогам года получить грамоту. Напоминаю, что территориальная избирательная комиссия имеет статус государственного органа и данная грамота, принятая решением ТИКа, вписывается в трудовую книжку. То есть кому для аттестации это полезно, пожалуйста, в свои отделы кадров потом с грамотами. Кроме того, что это вот память о том, что выборы прошли, как мы отработали, это может принести вот какие-то, возможно, дополнительные блага при прохождении аттестации. Мне сказали, что в государственных учреждениях это очень важно, наличие грамот за участие в общественной жизни страны и города. Дальше, грамотами я предлагаю наградить руководителей средних образовательных учреждений, федеральных учреждений и организаций, которые предоставили на безвозмездной основе нам с вами помещение для проведения выборов, как для работы комиссий, так и для дня голосования. Также предлагаю наградить грамотами те организации, которые каким-то образом содействовали в организации проведения выборов. Например, руководители поликлиник. Помните, у нас на каждом участке, участке у нас с вами дежурил медик. Если кому-то бы стало плохо на участке, у нас с вами на каждом участке был выделен отдельный сотрудник медицинского учреждения. Это поликлиники номер 27 и 24. Дальше у нас с вами несколько коллективов музыкально-танцевальных, я точнее, ну, надо посмотреть, как они называются, делали безвозмездные концерты для из, ну, избирателей, для того, чтобы популяризировать выборы и украсить сам день голосования, сделать его, ну, праздником. Также мы заключали соглашение, значит, от СИКа ничего не потребовалось, кроме согласования и разрешения, различные организации, которые торговали на избирательных участках пирожками за 5 рублей, помните? Ну, правда, не на, вс не на все участки хватило, это дальше различные сувенирной продукции, общественные организации выставляли на продажу какие-то рукодельные изделия, то есть те организации, которые а, хотели украсить день голосования какими-то такими моментами, ну, и себе помочь а, в коммерческой деятельности, я не спорю, но тем не менее это помогло а, сделать как бы, день голосования на некоторых наших избирательных участках более праздничным, насыщенным и, ну, может быть, интересным, завлекательным, кроме самого процесса голосования. А, кто за данное предложение с детальными... да? У меня есть предложение. Я знаю, что есть проблемы, существуют, да? Возникли проблемы у нашего бухгалтера а... Ан... Ан... Анны, да? Угу. Вот, ага. Вот. Я, бы... я понимаю, в чем смысл этих самых проблем, кажется, но, во всяком случае, я так понял, что она не брала себе деньги. Нет, она... конечно. Вот. По этой причине я предложил бы ей тоже наградить такой грамотой. Я не возражаю. В качестве дополнения и информирования, вот пока вопрос возник, хотела бы доложить следующее уважаемым членам комиссии. Дело в том, что Анна Александровна сама хотела давно уже уйти. То есть человек понял, что бухгалтерия – это не его. И она давно просилась. Но мы ее не отпускали, поскольку найти на такие деньги человека, который бы разбирался в выборах, знал всех, очень сложно. В итоге не верьте тому, что пишут. Пишут неправильно. Анна Александровна ушла а, на основании личного заявления. Никаких мер а, по ее наказанию, тем более за то, чего не существует, а, принято не было. Значит, а, дальше для информации. Докладываю следующее. 20 октября, перед глазами, 26 октября, так чтобы было понятно, значит, проверяющие Центральной избирательной комиссии потребовали документы по жалобе Культиаса. Все документы были представлены. Там существовал такой нюанс, в ее же жалобе написано, что деньги все получены, но на ее взгляд не в срок и без должного оформления а, платежных документов. А, действительно, деньги получены не в срок, и мы не отказывались. Вот. А, но все деньги получены в срок. Далее, а, значит, 28 числа запросили остальные документы других у них, которые не попали в жалобу. Накануне пришло письмо из Санкт-Петербургской избирательной комиссии с просьбой это, от 18 числа с просьбой провести работу по перепроверке данных такая работа нами была ночь какие-то председатели приехали и забрали документы на доработку а 27 числа в 5 часов вечера нас попросили все это привести я тут же доложила что по вашему же письму мы начали работу по перепроверке документов мало того я не писала, что работа закончена, то есть я не отчитывала, что мы эту работу закончили. Второе. В пятницу я заболела и была на больничном, а Все. уже на следующей неделе, в среду и в четверг, поступили запросы документов. То есть, может быть, если бы я там, не была на больничном, не болела, и если бы мы не начали эту работу по перепроверке то а, вот, может быть, не возникло вот этого ложного представления, что я у нас что-то там не так. А, мало того, а, проверяющие Центральные избирательной комиссии а, считали недолжным образом подтвержденный расход, если дата в авансовом отчете и в платежном поручении не совпадала. Значит, что такое финансовый отчет, я думаю, все видели. Я могу показать. Например, финансовый отчет участковой избирательной комиссии. Здесь огромное количество документов. И вот, например, в авансе, вот это основная ошибка, которая была у участковых избирательных комиссий, из-за чего документ был признанным, скажем так, оформленным недолжным образом, а в бухгалтерии вот эти ошибки, исправления, они считаются, скажем так, недопустимыми совершенно в бухгалтерских документах. А вот, например, авансовый отчет, финансовый отчет и все платежные документы. И вот на платежном документе, например, на выдачу денежных средств по договорам, стоит дата 21 сентября. А внутри, в авансовом отчете, написано, что якобы этот документ от 28 сентября. Все, платежное ведомо считается недействительное, и вот эти 10-200 пишут как э, те, которые не, не подтверждены. Понимаете, да, ситуация? То есть вот в этом была проблема. И, Слушайте, значит, 27-го в 5 часов вечера нам поступил запрос октября, чтобы мы в течение двух часов привезли, потому что комиссия на уезжала. 28-го в 5 часов вечера я получила акт проверки, а 31 октября я уже все предоставила, все исходящие. То есть, то есть мы все выходные обзванивали председателем, Завезите, быстрее верните то, что взяли на исправление, э, там, исправьте, где-то, где много подписей, было принято решение, что людей не собрать, просто писали исправленному верить, исправляли дату, ставили подпись, участие председателей. Но поймите, за два часа, за которые нас попросили привести эти документы в, в связи с сложившимися обстоятельствами, физически невозможно осуществить связь с 61 комиссией, и чтобы все э, приехали и вот э, либо вернули либо как бы что-то написали исправленному верить. То есть э, вот то, что э, в прессе вот это э, расписывается, что там недостача и так далее, это ну, не соответствует действительности. 31 числа этот факт зафиксирован. Все оригинальные документы, все полностью, октября, понимаете, да, были уже представлены в оригиналах в Санкт Петербургскую избирательную комиссию написана объяснительная записка, где факты о том, что пришло от ваше письмо что дорабатываете, что с моей стороны не было письма, что мы эту работу закончили, что мы вас информировали, что документы в работе и так далее. То есть объяснения а, все были даны 31 октября. 22 ноября уже а, Санкт-Петербургская избирательная комиссия, а, значит, докладывала по поводу проверки того, что мы им предоставили, и у меня есть копия протокола, могу предоставить, о том, что территориальная избирательная комиссия номер один представила все документы, оригиналы, подтверждающие а, целевое расходование средств. Вопрос тем, а, что мы не вовремя выплатили деньги а, представителям а, некоторым партии «Яблоко» с решающим голосом, а, от него не уйти. Мы это признаем, но нигде в законе не написано, что срок выплаты 10 дней. В законе написано, что мы обязаны сдать УИКИ, а ТИК принять финансовый отчет. Конечно, по логике сдача финансового отчета предполагает, что все все уже получили. И закон никак не предусматривает ситуации, если человек попал в больницу. Это сейчас мы знаем, что здесь была целенаправленная акция. Людям запрещали выходить на связь, получать деньги вовремя. У нас есть доказательства. И даже несколько человек нам вот, ну, написали, что им запрещают давать расписки. Деньги получили, а расписку не дают. И так далее. И что их попросили не выходить на связь. У нас доказанные случаи, что человек просто 19 числа поменял телефон и не выходил на связь. Мы его нашли через соцсети. И человек сказал, какие вы молодцы, что вы меня нашли. Хотите мне отдать деньги? Приезжайте во Всевол, с такого-то дня, такого-то числа. И наш председатель Ливик ехал, четко назначил, отпрашивался со своей основной работы и ехал во Всевол, чтобы вы деньги э, передать. То есть э, я поставила вопрос о том, чтобы законодательная база была как-то регламентирована более детально. Как действовать? Значит, э, люди были информированы что они должны получить эти денежные средства. Всех проинформировали, что надо их получить. На 28 число во многих комиссиях представители партии «Яблоко» не получили эти деньги. Их строка, когда они пришли сюда, была пустая. Никто за них не расписался, за них деньги не получил. Я позвонила в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, проконсультироваться, а как быть в такой ситуации. На тот момент мы еще не понимали, что это имеет некий массовый характер. Но бывают же единичные я случаи. Яблоко, только яблоко. Да. да, только яблоко. Ну, И, пожалуй, Культиасовый там тоже -то только яблоко. представители яблоков. Да, там, да, не да, Нет, да. я тоже спрашиваю. Да, яблоко, да, яблоко. да, да, да. Самое главное, что эти люди с жалобой сами не обращались в ней выплата. Есть жалоба культиасовая, которая перечисляет, что такие-то, такие-то получили не своевременно и их смущает, как это все было оформлено. А они обратились к пультиасовой или у них. Они есть не обращались к пультиасовой. Или у них есть доверенность а, на выходных. Нет, нет, нет. Они думают эти деньги, потому что задепонируют ли Бог с ними. Сейчас отвечу на вопрос. Сейчас отвечу на вопрос. Дальше мне сказали, что с пустой строкой финансовый отчет я принимать не могу. Тогда мы собрали юридический совет и приняли решение. Значит, итак, в законе написано, что должны обязаны сдать и принять финансовый отчет, но нет обязанности выплатить раз. Второе в законе написано, что неизрасходованные средства возвращаются в бюджет. В нашем случае это средства израсходованные. У людей стоит в сведениях об отработанных часах часы, в документе, который называется расчетная ведомость, количество часов умножено на стоимость часа и выставлена рассчитана сумма, в третьем документе уже общая сумма выставлена, где предполагалось получить подпись этого человека за э, заработную плату. Деньги начисленные считаются израсходованными. И мне все это подтвердили. Вернуть деньги да, в бюджет, да, как да, некоторые говорят, а да, что, вернула бы все нет. в бюджет. И типа, и, и не мучилась с этими представителями. Вот. А, то есть, мнение, что проще вернуть в бюджет. Было проще, но опять же, это, а, скорее всего, безопаснее было бы для председателей вернуть денежные средства в бюджет, но для людей, которые заработали. Не... Нет. Как Дело как в том, что участвовали нету, не нету. Не, а, это стандартная процедура, не распространяется на участковые избирательные комиссии, которые не являются юридическими лицами, и выборные деньги такой процедуре не подвергаются. Нет. Я спросила депонирование. Любое государственное учреждение, любая организация. Если человек не приходит получать вовремя денежные средства, они депонируются сроком на три года. В любое удобное время для человека человек приходит, пишет заявление и получает эти деньги. Эта процедура не распространяется на выбранные деньги. Понимаете, да? Я либо их выплачиваю, либо возвращаю в бюджет. Все. Никаких процедур депонирования не предусмотрено пока законодательством. Поэтому мы оказались 28 числа в жестких рамках. Что мы предприняли? Значит, первое. В законе четко сказано, что а, председатели участковых избирательных комиссий распоряжаются денежными средствами, выделенными им на выборы. Мы перечислили денежные средства. А, ну, Путьяс попросила а, уволить меня вот за то, что такое произошло, я объяснила, что я к этим делам вообще не прикасалась, потому что мы давно уже приняли решение, денежные средства председателям УИК перечислять безналичным расчетом. Вот они как мне на счет упали, на счет ТИКа, мы тут же перечислили на УИКе безналичным расчетом, мы даже их не снимали, чтобы вы понимали. В участковым избирательном комиссии денежные средства выделены только на заработную плату. Вот она называется дополнительная оплата труда, потому что основную заработную плату они получают на основном месте работы. Все, других денег у них не было. Только вот выдать людям за работу на выборах и договора, уборка помещения, разноска листовок и так далее. Дальше. Вот 28 числа было принято решение, что все эти председатели, которые не выдали одному члену комиссии денежные средства в графе значит, ведомости ставят свою собственную подпись и пишут получено для передачи такому-то, такому-то подпись, Нормально. все далее, мы разработали шаблон распоряжения председателя УИК то есть председатель УИК по закону распоряжается вот мы издали распоряжение председателя УИК о том, что в связи с такой-то ситуацией значит, распоряжаюсь получить за какого-то для осуществления хранения до того момента, как, как будет возможность передачи любым доступным способом. И также председатель Льюи, поскольку он уже со своей карточки снял эту наличку, он написал расписку, что берет на хранение. Все документы э, есть, э, я их дополнительно подложила в финансовый отчет и распоряжение, и так далее. Также все председатели написали объяснения где описывали, каким образом они пытались связаться с этими членами, у кого-то распечатка смс, у кого-то распечатка телефонных звонков, ну и так далее. То есть у каждого ситуация немножко э, отличается, Ну вот смысл такой. А, значит, вот распоряжение, например, мы разработали здесь стандартную форму, и вот расписки. Мне кажется, да. Ну, юристы сказали, что все нормально. Дальше каждый после сдачи финансового отчета, своевременно, каждый продолжил попытку связаться. Конечно, я попросила, чтобы все-таки это было лично. Но ведомость лежит здесь, в вот председателя. Возник вопрос, каким образом подтверждать, что они все эти деньги получили. Было принято решение брать с людей расписки. Кто давал? Значит, четыре человека у нас зафиксировано, телефонные даже разговоры записаны, говорили, а нам запретили что-либо писать и давать, кроме подписи ведомости. Тогда мы приняли решение изготовить второй экземпляр ведомости, на нем прямо написано «второй экземпляр ведомости», и просили их расписаться во втором экземпляре ведомости. И к отчету прилагался первый экземпляр с подписью председателя человека и второй экземпляр уже с оригинальной подписью «Человека». У нас есть четыре случая росписи вот в такой а, ведомости. Есть, конечно, люди, которые все-таки написали расписку. А, есть человек, который сам просил председателя а, получить за него. У нас есть его и доверенность и расписка. Ну, то есть там а, по ситуации. Вот. Есть где-то только расписка. Все оригиналы расписок. И второй раз я попросила с председателю их а, написать объяснение, где они зафиксировали, что такого-то, такого-то числа была осуществлена передача, в присутствии того-то, того-то, в таком-то, таком-то месте получен такой-то документ, такой документ. Документ оригинал прилагается. И все эти документы, на, обратите внимание, на момент 31 числа октября были представлены в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. То есть, если бы мы отреагировали на жалобу Культиасовой и на запросы 28 октября, согласитесь, всю эту процедуру, за выходные было и выдать людям было невозможно. Чтобы вы понимали, что 28-го я получила акт о недостатках, 27-го у меня запросили документы в 5 часов вечера, 28-го я получила акт о том, что они признали несоответствующим закону или там не признали как документ подтверждающий и так далее. То есть 31 числа все уже было представлено, включая оригинальные расписки людей. Все полностью. Понимаете, да? Да и сама Культиасова в своем обращении пишет, что такой-то такой-то получил 7 октября. Такой-то такой-то получил там 20 октября. То есть э, спасибо им. Они хотя бы подтверждают, что они это получили. У нас был только один случай, когда человек отказался, взяв деньги, вообще что-то писать. Вот. Ну, свидетели есть. в итоге, э, ну, в итоге все-таки сжарилось. Получила деньги 24-го человек, отказался, сказал, что вот как раз мы записали на диктофон, что ему сказали ничего не писать и не подписывать. Потом председатель УИД приехала вот с таким плюсом, с температурой 39, долго плакала. И она все-таки ее пожалела. Но она написала расписка. Я 24-го получила и поставила дату 30 ну, то есть мы не Потом говорят, что в каких-то статьях у тебя писала, что мы упрашивали что-то подписывать за одним числом. Не было такого, ребята. Вот ты сегодня получил, сегодня и поставь. Потому что у нас все, ну, как бы финансовые отчеты да. сданы. А, то есть, вот ты получил 24-го, 24-го ставь. То есть не было такого, что кого-то просили что-то написать. Но документа нужен подтверждающий. Поэтому расписку просили, конечно. Отказались расписку дать. Значит, ну, распишите на втором экземпляре ведомости. Нам сказали, никаких ничего не писать. Ну, вот так было. Поэтому, э, когда читаете прессу, э, да, читайте внимательней. Вот, э, если есть вопросы, спрашивайте. Если нужно ознакомиться с, каким с какими-то документами, вот эти все отчеты, две коробочки, пожалуйста, можно ознакомиться, посмотреть. Здесь и расписки. Вот, кстати оригинальные здесь и объяснительные председателей здесь и все документы на момент 28 числа вот обратите внимание мы э когда готовили список документов, конечно, об этой ситуации не знали. Поэтому слово расписка и распоряжение вписано от руки. Но мы не думали, что ну, такая вообще ситуация возник. Первый раз такое. Люди отказывались получать деньги, выходить на связь, не перезванивали. Понимаете, да? То есть вот, можете обратить внимание, это мы подготовили документ, по которому мы будем принимать документы 28 числа. Когда ситуация возникла, мы от руки вписывали распоряжение, расписываем. Ну там у кого это надо что вот на, на, на стольких-то листах распоряжение расписки объяснительное. Что, ну Никто ну, не думал, что вот ну, из возникать... этого было бы скучная и что... Да, Николай Николаевич, скучно это и неинтересно. История, это средство, это да, поэтому значит, поддерживаю предложение вот, Игоря Павловича включить список Анну Александровна, она уже не наш бухгалтер, вот. но тем не менее мы в хорошем контакте, у нового бухгалтера возникают вопросы, да, мы ей звоним. То есть, чтобы вы понимали, она давно хотела уйти, но она говорит, что это ну, не совсем ее. Другое дело, что мы не отпускали. Ну а тут у человека уже нервный срыв, потому что вот накат, вот это все, она говорит, я больше не могу, отпустите написала личное заявление, и я это личное заявление подписала. Конечно, толчком и для меня, и для нее послужила вот эта вот проверка, и вот эти слухи, что вот это, ну, мы, мы, мы воры, мы эти деньги украли и так далее. Конечно, я ее понимаю. А там и, вот не идут, суммы, которые... а, суммарно из, а, сейчас скажу, 20 миллионов, которые мы потратили на выборы, а, значит, мы не могли представить документы на 330 тысяч но сюда входит вот эти ну, а, член а, от яблока не получил 2200 рублей это входит в 330 то есть вот эти вот люди а, то есть проверка не посчитала подпись председателя у их как должное подтверждение а, ну, траты понятно да вот то есть вот например, например у их номер два да вот раз я уже взяла господин а, Ермолов Юрий Викторович должен был получить за Госдуму 4032 рубля. Вот, написано, получил для передачи Ермолову Панюшкин подпись. Вот, и вот комиссия вот эти 432 включила как недостаточное подтверждение, они вошли в 330. И, и вот все вот эти перечисленные, кто не вовремя получил... Вот они все вошли в эти 330, у кого-то 3000, кого-то 4 тысячи и так далее. Вот за, зарплата. Плюс вот э, договора, о которых я вам говорила, э, что, например, ошибка в договоре, ну, уборка помещений вот эти две недели, э, в договоре стоит э, одна дата, а в акте другая. Все, Не должное подтверждение расходов, а уборщица должна была получить 2500. Вот 2500 вошло в это 3300, понимаете, да? То есть э, и все, вот, до 31 числа мы все вот эти нюансы, все разрешили, исправили и предоставили. Есть еще вопросы? Я только хотел заметить, что а, хм, раз такое дело... Предполагается, у вас нет впечатления, да, что это какая-то, ну, не просто случайность, да, некая акция, тем более, что все равно речь идет о яблоке. Стоило бы, я думаю, меня позвать, потому что, ну, вы знаете, я не верю, что здесь это действительно спланированная акция, но неважно не важно, верю я, не верю. Вот, но мне кажется, что э, мне бы на пару с председателем было бы легче уговорить человека прийти, подписаться и сделать как надо, чем одному председателю. Вот все таки я от яблока, но ну, имейте в виду, на «Яблоко», пожалуйста, зовите ну, практика, практика показывает, что когда вот на выборах были какие-то там сложности и тёрки между председателями и яблочными членами, вот, то, ну, пару раз вот, я приходил, и, в общем, вопросы, более-менее, решались спокойно. У нас есть несколько случаев, Не когда а, кандидат от партии «Яблоко» а, звонил своему совещателю и говорил, что а, «так и так, а, сейчас будете смеяться». То есть, это, это не член комиссии с правом совещателя, направленный яблоком. Это член комиссии с правом совещательного голоса от этого кандидата. Кандидат звонит и говорит, перестань там вот то-то делать, гузить и так далее. А он говорит, вы мне нужны были только, чтобы я попал на комиссию. Вы для меня никто. И послал на три буквы. Господин Маругин был в, полно, в полном трансе. Просто. Он находился здесь, мы говорим, успокойте своего человека, вы направили, успокойте своего человека, он мешает работать, давайте это все ну, спокойно разрешим, объясните ему, вот разъясните законодательству и скажите, что вот этого делать не надо, иначе сейчас там опять будет какая-нибудь буча, давайте спокойно разберемся, вы ему позвоните и сами скажите, что вот я кандидат, который вас направил, посмотрите такую-то статью, такой-то закон и поймите, что вот, вот тут вы не правы, все. И когда человек на, на обратной связи кандидата Маубина послал на три буквы, и мы были свидетелями, мы все обешили. И он открыто сказал, вы мне никто, вы мне нужны были только чтобы попасть на участок. У меня четкое задание от общественной организации наблюдателей Петербурга. Меня направили на комиссию а, контролировать и фиксировать нарушения. Мы говорим, парень, ты член комиссии. Нет. А так зачем их надо делать? Он же член комиссии, он не наблюдатель, заметьте. Если так ты член комиссии, ты видишь, что что-то не так, так, сделай так, скажи. Да, то а человек стоит, фиксирует, потом пишет жалобу и так далее, и сам ничего не предпринимает. Так ты сам бездействуешь. Ты же член комиссии. Тебе кажется, что не своевременно вносят в увеличенную форму протокола запись. Окей, возьми ручку и внеси. Ты же член комиссии с правом совещания. Помоги председателю. Тебе кажется, что что-то не то происходит. Подойди, как за действием. отработай. Нет, работать нас не просили, нас просили контролировать и фиксировать недостатки. И вот, вот такие случаи были. Много. И то же самое, когда сказали, мы не яблочники. Говорю, ребята, ну мы не яблочники. И понимаю, обиделись. И, и обиделись, понимаете? Хорошо. Да, у нас, у нас мы Активисты общественной организации, наблюдатели Петербурга. Мы не яблочники. И даже оскорбились, что мы их назвали яблочники. А с другой стороны, нет, я подумал, сейчас просто прикинул, как это будет выглядеть, да? Вот идет работа комиссии. Человек, ну, наверное, все-таки говорит, что знаете, пора бы уже в увеличенную форму записывать, да, ему председатель говорит сообразен член комиссии совещательным голосом и а? начинает записывать. Да, имеет вот. право, он работает. Я представляю, себе, что начинается с этого момента дальше. И Дальше председатель за... Дальше Пока мы не предприняем это действие не это действие, мы не знаем, то человек, сы, сы, а он говорит, ой, некогда, давайте я Нет, внесу. Если некогда нормально. Некогда... Давайте я внесу. Берет ручку и вносит. А в чем проблема? Не, ну некогда, пожалуйста, давайте я внесу. Вот, вот. Но когда, но когда нету а, ни, никаких посылов, человек себе на карандаш, а в конце дня голосования пишет жалобу, что в течение дня не своевременно вносилось. Так ты сам предприми что-то. Вот в чем дело. Или, Мне показалось, что голосовали студенты. А не ну, перейти, перейти, перейти, перейти. Вот, вот, перейти. вот. Так ты член комиссии права совещательного голоса. И если тебе кажется, что это голосуют студенты, им положен один, а дают четыре. Подойди, разберись. А ты стоишь вдалеке, снимаешь, ну да, молодые, и сама комментируешь. А где доказательства, что это студенты? А может трое подростков из одного дома пришли, стоят в одной очереди. То есть, ну, а если бы сразу человек вмешался. И все, и тогда не было оснований для вот этих инсинуаций и так далее. Но, Но вы же сразу мотивацию объяснили. У этого человека а конкретно да. вот, была мотивация. Вот, кстати, этот же человек... Кстати, этот человек и сказал четко... Новикова и Осмоловский, 11-й они вы сказали можете, четко... Да. Сейчас ускоримся, вам на работу. Да. Четко сказали, что мы пришли... Подзаработать. Нет, мы пришли... Фиксировать да. нарушения. Да. А они, оба, я говорю, а вы помните свой статус, ребята, помним совещатель. Так вы должны работать. А ничего не, ну, не, чтобы не пришлось фиксировать. Вот в чем-то.. Фиксировать тоже можно, когда уж никак не избежать. Когда ну, тебе да. сказал, ребята, хватит, прекратите, да, вот так. Когда тебе после этого посылают, тогда фиксируем. Иди. Ну да, Но, с другой стороны, я думаю, что с учетом вот такого модели поведения, когда человек не боится противостоять какому-то общественному мнению, когда. Скажем так, улучшится правовое сознание этого человека и понимание закона. Он будет действовать именно в рамках закона, так что, наверное, это все-таки огромный плюс, да. что есть такие активные люди. Это здорово. Хотя... Да, здорово. Только активных, да. да. да. а. а. да. а. ну, ну наверное, наверное. Да. наверное. Уважаемые системы, а мы коллеги, планы. многим нужно на работу, поэтому, если по данной ситуации остались вопросы, готова ответить после заседания. А, на данный момент предлагаю а, проголосовать за решение награждения грамотами территориальной избирательной комиссии номер один. Кто за, прошу голосовать. С учетом дополнений. Да. Кто против? Кто воздержался? Единогласно, спасибо. А, следующий вопрос по повестки дня. А, схожий с предыдущим. Это благодарности территориальной избирательной комиссии. Также за проведение выборов и участие в мероприятиях по повышению электоральной активности. Если руководителя мы награждаем грамотой, то его сотрудников и подчиненных, которые ему помогали создавать нам условия для проведения выборов. Вот, кстати, медицинским работникам, которые непосредственно на участке были, а заплатить мы им никак не можем. Вот предлагается наградить их благодарностями территориальной избирательной комиссии номер один. Значит, продавцы... Далее артисты, которые выступали непосредственно. Кто за данное решение? Прошу голосовать. Кто за, кто против? Кто воздержался? Единогласно, спасибо. Следующий вопрос о сведениях по обращению граждан и личному приему территориальной избирательной комиссии номер один. Итак, в 2016 году за период с 1 января по 26 декабря поступила в адрес территориальной избирательной комиссии номер 1 50 обращений. Из них, обращаю ваше внимание, 22 запроса от одного избирателя, жителя Адмиралтейского района, Одинга Алексея Робертовича. От граждан в различном статусе 24 обращения. Это как раз период сентябрь-октябрь. Чаще всего это члены комиссии с правом совещательного голоса и наблюдатели, которые получают информацию, которую запрашивают. Ну, например, было обращение члена комиссии с правом решающего голоса, почему на участке не велось видеонаблюдение. То есть человек не интересовало. Ему председатель разъяснил, что поскольку здесь голосует военнослужащий, ему понадобились некие подтверждения. Мы на этот запрос отвечали. Дальше. Запрос от СМИ был один, значит, Фонтанка запрашивала информацию о том, значит, какие медицинские учреждения, предприятия с непрерывным циклом и так далее, обратились к нам для того, чтобы мы организовали у них голосование с переносным ящиком и будем ли мы создавать временные участки на территории Азербайджанского района. На данный запрос мы ответили, полную информацию предоставили, и три обращения у нас от политических партий. Значит, два от ЛДПР и одно от «Справедливой России». Что касается личного приема граждан в 2016 году, на личный прием записались и прошли личный прием всего 4 человека за целый год. Причем два из них это члены наших участковых комиссий с правом решающего голоса по личным вопросам оказания содействия в ну, личных проблемах. Один это житель Адмиралтейского района, который хотел попасть в участковую избирательную комиссию. Мы его проинструктировали, как это делать. Он направление от дома протокол собрания жильцов дома, и мы его включили в состав комиссии. Ну, человек пришел, хочет. Мы разъяснили, что если ты не от партии, не от общественной организации, вы можете провести собрание жителей вашего подъезда, дома, дали ему образцы документов, и он принес документы, вовремя в срок подался, и, значит, мы его включили, по-моему, в 28-й век. Вот. Пожилой человек сказал, что ему на пенсии очень скучно, вот, хочет такую свою активную позицию. Как же она хочет, на Ну, не, не знаю. И э, еще э, значит, э, один человек был на личном приеме. Это человек, имеющий временную регистрацию на территории э, нашего района. Этот вопрос я выносила на заседание ТИКа, если вы помните. Пришла она на прием задолго до срока, когда можно принимать такое решение. Мы с вами проголосовали тогда и предоставили ей возможность проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы по единому федеральному списку. И она проголосовала. Все Все обращения отработаны, срок, своевременно, каких-то замечаний по личным приемам или по обращениям на данный момент отсутствует есть ли у вас какие-то вопросы дополнения, предложения кто за то, чтобы утвердить отчет о сведениях по обращениям к гражданам и личному приему территориальной комиссии номер один прошу голосовать кто за, кто против кто воздержался единогласно Следующий вопрос повестки дня – об утверждении распределения функциональных обязанностей между членами территориальной избирательной комиссии номер один с правом решающего голоса. Все были ознакомлены со своими функциональными обязанностями. Мы постарались учесть территориальный признак, кто где работает, кто где живет, основное место работы, постарались учесть личные предпочтения, наклонности, способности. То есть компьютерную сферу сайт мы получили Игорь Палычу, работу с медицинскими учреждениями врачу, работу с военными учреждениями бывшего работника воинской части, работу с госучреждениями. Госслужащими, работаем с общественными организациями, общественнику, по-моему, все э, ваш опыт, знания, э, как бы, я думаю, что могут послужить на благо работы Территориальной избирательной комиссии с учетом того, что вы понимаете, о чем идет речь, э, сталкивались с этими ситуациями и с этими организациями. Э, если нет каких-то вопросов, предложений, дополнений, предлагаю поставить вопрос на голосование. Кто за данное? Распределение функциональных обязанностей прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался? Единогласно. Ну и последний вопрос повестки дня о подведении итогов работы 2016 года территориальной избирательной комиссии номер один. Думаю, что все знакомы с работой нашего сайта. Наш сайт неоднократно признавался лучшим и Санкт-Петербургской избирательной комиссии, и наблюдателями общественной организации Санкт-Петербурга, всегда в рейтингах лучших. За исключением ну, сбоя в работе, который у нас с вами произошел, когда мы с вами все компьютеры чинили, вот, вопросов, нареканий к работе сайта не было. Там же вы можете все ознакомиться с текущими мероприятиями, если кто-то не принимает участие, то на сайте все мероприятия, какие-то текущие вопросы мы вывешиваем. Но э, спасибо огромное э, вам за то, что вы э, активно принимаете участие в семинарах, совещаниях, э, общественных каких-то делах. Э, встречаетесь с молодежью. Всем, кто находит время, огромное спасибо. Вот, Марина Николаевна Беломенко. Ни от одного предложения принять участие в семинаре не отказалась, ни от одного. То есть всегда, как пионер, во всех мероприятиях принимает участие и как бы усиливает нашу позицию. Всегда, когда я прихожу с ней, говорят, вот, справедливая Россия здесь, значит, можем быть спокойны. Представитель такой серьезной общественной организации здесь, представитель радио здесь, значит, мы спокойны заработать ТИКа номер один. Отдельное спасибо заместителю, который всегда, когда я не могу быть одновременно сразу вдруг в трех местах, которая представляет интересы ТИКа, выступает на различных мероприятиях с докладами, лекциями, информация о работе ТИКа. Отдельное спасибо Полине Сергеевне, которая когда возникает дополнительное мероприятие, там представляют наши интересы. Ну и отдельно каждому за то, что вот вносите свой вклад в работу комиссии, в повышение электоральной активности, в правовое просвещение граждан. Мне сказали, что Марина Николаевна, например, занимается частной практикой, наших жителей консультирует по различным их личным проблемам юридическим каким-то коализием. И все это идет в копилку Территориальной избирательной комиссии номер один. Поэтому... Да, Николай Николаевичу знаю. Наши избиратели, члены комиссии участковых обращались по вопросам разъяснения какого-то законодательства, не касающегося избирательного. Поэтому очень рада, что у нас... Ну, такой дружный, очень разноплановый коллектив, и что все откликаются, и всех вопросов, в которых они профессионалы, оказывают помощь и содействие и членам ТИК, и членам УИК, и вот всем избирателям. Спасибо вам огромное. Считаю, что работа территориальной избирательной комиссии номер один может оцениваться всех нас как удовлетворительная У нас с вами две оценки, удовлетворительная и неудовлетворительная. В проекте предлагается признать работу Территориальной избирательной комиссии номер один удовлетворительной. Есть ли у кого-то предложения, пожелания, дополнения к проекту решения? Нет. Кто за то, чтобы признать работу Территориальной избирательной комиссии номер один удовлетворительной, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. И предлагаю, поскольку повестка дня исчерпана, закрыть заседание территориальной избирательной комиссии номер один, в нашем случае итоговое по 2016 году. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. И перейти ко второй части, неофициальной, попробую пока еще все здесь, успеть все.